Привет, друзья! Тема сегодняшнего видео «Путь чемпиона». Что же это за путь такой? На самом деле все просто. Это путь постоянного выбора. Выбора идти на тренировку или не идти. Следить за диетой, либо пойти съесть кусок пиццы. Пойти с друзьями гулять, либо сделать дополнительный подход, сделать дополнительную тренировку. И от вашего выбора будет зависеть, добьетесь ли вы своих спортивных целей или нет. И самое первое, что вы можете сделать прямо сейчас, это подписаться на канал и поставить палец вверх.